Всем привет, это как всегда вы желание и было записи. я взорвал трепер, но вы даже видите, потому что у меня ничего нету. Так что я пошел в шахту. Шахта у меня где находится, конечно уже вон там прекрасная шахта, где мне еще принял убить. Бывает, убивает. Ничего страшного. Между главное найти. Стрель. Зачем мне не встречал этот камень Кирку с крабом, что я пошел только что, сам не понял. Плюс крафчу Кирку сначала, а потом все остальное надо сделать. Этот Камень, ну просто, иранное даже железо не откуда. Ты же железо не добудешь. Ну а что? Так. Уф. Камень мы мы это все вылаживаем. Берем топор несколько ударов, я пойти вырубил, жалко. Ладно, да. вырублю эти, лучше не будет, мне кажется. Всего подытрежу, раз повторю. Ничего страшного, рукой поломаю. Это я вырублю сразу, чтобы потом было больше дерева. Что-нибудь тело такого, блин, чтобы потом не ходить по на кемле. А то следующее может указать, что-то в лет Вот так. Сейчас мы все сломаем и все будет круто. Все, я все сломал. Палка. Так. Четыре палок. Это получится у нас. 56. Теперь берем... Где? Перекрапчивая. Три а, палочки. Оп. Так, так, что мы сейчас все делаем. Так, оп-оп. Оп. Топор. Так, так, уголь есть. Угля у меня нету. Вот это и плохо. Так, все, Блоки. Вот у меня ломторе есть. Там быстрее. О, сколько. в шахту. Смотрите, куда это? Вам где-то моя машина. В шахте. Только сейчас помню, где моя шахта. Так, Ну блин, подождите, пожалуйста, можно я включу мирную, это несколько секунд, ладно, пожалуйста. Можно включу мирную, я сожню, потому что, сейчас подождите, это буду железной, и тогда включусь. И как раз надо даже лезь и всё. И старые вещи. Или хотя бы мои эти старые вещи... И вдруг вдруг, в там мои вещи будут.. то выйдут... Блин, это же так, это же как надо было, блин, так, о, ты березки. Ну, нет, простите всем, пока это конец нашему, нашему выживанию, потому что, в первых, уже сложный формат его, я выложу его только, может Ближе к декабрю, в конце декабря я выложу еще одну серию. Простите, у меня не получается снять еще. Ну, и... простите. Всем пока-пока. Ну, если хотите, можем еще поболтать, но о чем болтать, я уже не знаю. Смотрите. Уже, уже никому не интересно эту урок документ не смотрит. И... Просто не знаю даже делать эту рубрику вообще не смотрят. Так что всем пока-пока. Вы были на канале Этомай и всем Адьос. Пока!